Дорогие друзья, добрый день! И снова с вами я, Ева Фландер. А сегодняшняя наша передача посвящается великому празднику Святой Троицы. И я назвала ее «Мир прекрасен». Буду рада поделиться с вами своим творчеством. И, конечно же, мы поговорим о Боге, Творце Мироздания. И много интересного вы услышите сегодня. Ну а я начинаю. «Где же ты, любовь моя? Быть может, рядом? Я с тобой встречаюсь взглядом, когда вижу мир таким, как видишь ты». Друзья, сегодня мы посмотрим на мир глазами Бога. А как Бог смотрит на этот мир? Вот так. Он говорит «Ты со мною, и я с тобою. Вместе мы живем в любви. Мир прекрасен, жизнь чудесна, когда что?» О, мой драгоценный человек, когда в этом мире есть я и ты. Бог есть любовь, любовь, есть только любовь. И я начинаю передачу с песни, которая так и называется «Только любовь». Я божаю, что любовь як перлина, як гвідка кохання, душі розквітала завжди. щоб любовь як перлина, як гвідка кохання, душі розквітала завжди. Тільки любов, любов, любов, чарує мене завжди. Я божаю вам, любимой. И расцветает, так хочется, щоб на земле Цю истину все люди знали, Любовь в любовь только ты. Цю истину все люди знали, Любовь в любовь только ты. Только любовь, любовь, любовь, Чаррует завжди. Через всем бажаю жить на земле у мыри добри, счастливей на родной земле. Жить на земле у мыри добри, счастливей на родной земле. Только любовь, любовь, любовь, очаровывает нас навсегда. Я бажаю вам, любимые. Сегодня, друзья, в нашей передаче будет больше песен и меньше разговоров. О любви не говори, а молчать не в силах пой, и я пою. Звучит песня «Образ Христа». Не просто увлечение жизнь жизни всей заветная мечта Ты его напишешь Без сомнения, только краски мира собери Желтый, чтоб в всех созревает Нежно-розовый, что у зари, Перед тем, как солнце засияет Собери их И на холст души сотканы любовью без предельных Твои положи радугой, как кистью семицветной Во время свадьбы и до гроба Ищите Бога любви Цвет в листве берес, о синий цвет и бирюзовый, Красный в лепестках душистый кровс, В что в поле Васильковый, всегда во всякое мгновение, Метец твоей юной красоты, незрелости и оскутенья, Ищите Божьи черты, Сабери, и на холст души Сотканы любовью без предель. Сверай и молитвой положи Радугай, как кистью семицветной Во время свадьбы и до гроба нужен был объект для самовыражения, и она нашла его. Это наш Господь Иисус Христос, это выраженный образ Бога в человеке, и это была моя мечта — отразить образ Христа в песне, и, я думаю, у меня получилось. А мы продолжаем. Любовь и истина. А ведь это и есть настоящая сила. Это наши крылья, помогающие нам жить небесной и земной жизнью. И хочется добавить, что любовь — это сокровище от Бога, всем нам данное в рассрочку. Для чего? Для того, чтобы учиться и учиться любить. Звучит песня «Любовь и истина». Божьей Потоки света и небесной красоты Они в генстве благодать в сердцах умножат Открывся тайны постижения высоты Любовь в сокровище От добра всем в рассрочку Живот другим дарит от щедрости души Иди за истиною, даже в одиночку От неправды удалиться поспеши. Любовь истина все сильные только вместе, А порознь от пресклишней сбывшейся мечты Любовь без истины как звание без чести. Без любви, правда, цвет без красоты. Любовь в сокровище, от а ты много всем рассрочку его другим дари от щедрости души. Иди за истиной, даже в одиночку от неправды удалиться поспеши. Любовь без истины без может истинно согреть, коль не любить. Познает истину лишь тот, кто взлято любит, А любит тот, кто жаждет и жить. Любовь сокровище от Бога всем рассрать клуб. Его другим пари от щедрости души. Даже в одиночку От неправды удалиться Поспеши Любовь сокровища Одну другого всем в рассрочку Его другим дали Отщель Здрасте души Иди за и Истинную даже, в одиночку. даже в одиночку От неправды удалиться поспеши От неправды удалиться поспеши Иди за истинную даже в одиночку От неправды удалиться поспеши От неправды удалиться поспеши А если в вашей жизни, друзья, все идет не так, слушайте песню ⁇ Тик-так ⁇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 Сегодня хорошо, тик-так, вот так, посиди с тобой немножко. Моя любовь просто так. Тик-так, тик-так, тик-так. Да Жизни путь нелегко пройти, Но любовь — это свет на пути, Это светильник, озаряющий вселенную, Без любви и света не было бы жизни. Боже мой, Ты и есть мой рай, Моя отрада. век служить, о, помоги же мне, милосердный, Мне по твоим путям ходить, лишь что тебе благоугодно, Мне помоги всегда. Лишь твою волю исполнять, лишь твою волю, лишь твою волю исполнять, пусть мне покажутся смешными, отныне прелести земли, пусть никогда. В печали на помощь скоро мне приди, всегда прибудь мне в жизни этой звездой. Друзья, а как вы думаете, для чего Бог создал церковь? Почему нам надо посещать собрание? Ответ вы услышите в песне «Жажда». В мире зла, как жаркой, Уподоблен бегущий ладой. Животворной в воде Писания У молитвы золотые чаши Дай нам больше, Господь, желания Посещать регулярно чаще Христианские собрания Покоряя дороги кручи Дай нам быть в жажде на лань похожими Ежедневно Жигучей, подкрепляясь словами божьими ежедневно в пустыне жигучей, подкрепляя словами божьими Дай Господь нам быть к церкви ближе, прилагая к тому старания, приглашая. На воскресные собрания В Душах наших исканий жажда Ищем лучшего мы и большего И душа пить стремится жадно Из оазиса слова Божьего Калорийную пищу неба. Жалею о том, что, что не был На некоторых собраниях Если сердце подобно меди Без любви душа изранена Поспеши, милый друг, немедли На молитвенное собрание Голодать без креста нелепо Дочий дом, сыновья и дочери много там молока и хлеба, Становитесь, скорее в очередь, Ища есть для небесных граждан, Там благодати изобилие, пусть терзает вас эта жажда к Богу, к церкви, молитве Библии, пусть стерзает. Вас это жажда к Богу, к церкви молитвы Библии. И пусть, друзья, эта жажда, жажда по Богу, станет целью и смыслом вашей жизни. Как прекрасно, как все прекрасно. Бог любви, радости и счастья, великий художник, творец вселенной, подарил нам жизнь и детей. И научил нас трудиться, чтобы мы, живя на земле, своим продуктивным трудом украсили нашу планету. сна все то, что твое. Мне по-прежнему твой слышится голос, Ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий голос — Волны покрытые пеной — это берег с горячим песком, это сол. в заключение нашей передачи я желаю вам, дорогие радиослушатели, чтобы ваша жизнь и ваш труд принесли хорошие плоды во славу Бога. А еще желаю вам крепкого здоровья, успеха во всем и будьте счастливы. А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире.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 Над землей раскинулась шатром Небо высоко над головою А землею это общий дом